Европейцы привыкли лечиться с помощью химических средств, созданных человеком. В традиционной китайской медицине используют средства, созданные природой. Современные научные технологии и уникальные тибетские... Рецепты позволили получить невиданную по быстроте и выраженности действия продукцию для восстановления и поддержания здоровья. Активный, целеустремленный тип партнер изумруд корпорации «Фухоу», врач-педиатр с 40-летним стажем, отличник здравоохранения Российской Федерации, автор восьми научных трудов, высококлассный специалист в области тибетской медицины Ольга Алькова расскажет нам об этом. Добрый день, дорогие партнеры, гости. Я очень рада очередной встречи с вами. И сегодня я с удовольствием расскажу вам, почему сотни миллионов людей на планете выбирают продукцию Фухо. Ну, во-первых, мы остановимся на том, что если взять каждого человека на всей планете, каждый из нас мечтает как можно дольше оставаться молодым, энергичным и, главное, здоровым. Вы согласны со мной? Да. Конечно. Но по какому пути пойти оздоровление, не знаю. Ну, практически мы не знаем. Одни идут в одну компанию, в другую. Некоторые надеются на нашу традиционную медицину. Но я хочу сказать, что я представитель с таким стажем традиционной нашей медицины современной. Ну, что я могу сказать? У нас достигнуты очень большие... Ну, достижения в этом нашей медицине Это и нейрохирургия, и кардиохирургия И обучественная гинекология Мы научились уже делать операции И при порогах внутриутробного развития Внутриутробным матери делаем, да? Но мы до сих пор не можем лечить Хронические заболевания И это наш минус Поэтому мы сейчас поставлены в такую ситуацию Что если раньше у нас был девиз Лечим больного, а не болезнь То сейчас мы лечим по стандартом, то есть конкретно снимаем симптомы заболевания. И хронические заболевания, поэтому они с каждым днем все их больше и больше. Если мы, допустим, сняли какой-то симптомы хронического заболевания, ревматоидного артрита, респакного диабета, они постоянно принимают инсулин, гормоны, цитостатики, и с каждым разом это хроническое заболевание, все манифестнее развивается, то есть мы не можем справиться с этим, но какой-то вывожен должен быть. И мы все каждый ищем эти пути. И я хочу вам сегодня рассказать именно почему я и многие наши партнеры выбрали продукцию корпорации ФОХОВ. В чем ее преимущество? В чем ее эффективность? И самое главное как здорово она работает? Потому что уже фильмы мы видели 76 милли... э... стран задействовано. Но на сегодняшний день это уже 86 стран мира, где есть представительство корпорации ФОХОВ. Ну, во-первых, наша продукция, как только Алексейна сказала, это натуральная продукция. Это не химические препараты, которые, вот мы принимая, лечим одно, лечим другое, у нас есть и побочные реакции, есть анафилактический шок, есть разовые дозы, есть токсические дозы, что мы очень боимся. И я всегда привожу пример, кто в нашем Шавалинском районе, партнеры знают, что у нас были... Смертельный случай от передозировки процетамола детей до года, что это очень печально. Уже многие знают о том, как действует аспирин и стараются его не принимать. Да? Но почему-то парацетамол мы налево и направо даем всем детям. Хотя он очень гепатитоксичный и только что сказала, что даже смертельные случаи были. Я хочу сказать о том, что в формации очень много на сегодняшний день контрафактов. Это хорошо, если там будет просто мел, который не принесет нам вреда и не принесет пользы, да. Но были, я вспоминаю, в 20 случаи от мелдраната были, вот сколько смертельных случаев, по телевидению налево и направо об этом говорилось, которые препараты сердечно-сосудистой недостаточности, а люди умирали именно от этого. То есть мы не гарантированы. И поэтому нам надо природными средствами. Если мы будем лечиться, допустим, травами, это нам уйдет очень, вся жизнь уйдет для того, чтобы восстановить здоровье. А корпорация ФАХО, вы сами по нашему фильму поняли, какая-то мощная компания со своим научно-исследовательским институтом. Основой продукции являются высшие грибы. Это кардицепс, шитаки, линджи, уже многие знают об, об этих грибах, какой мощной силой обладают эти грибы. В кардицепсе, ну, о нем уже легенды слагают. Его называют, называют божественным подарком, потому что он император всех лекарственных средств по силе воздействия. Он единственный, когда он развивается, то есть он зимой развивается как животное, а летом как растение. И поэтому он в себе накопил, во-первых, он растет в, трудно, в трудных условиях, высоко в горах, в Тибете, при очень низких температурах. И вот представьте, он все имеет для нашего организма. Все 77 макроэлементов, более 80 типов ферментов, все весь набор ненасыщенных аминокислот и жирных кислот, и самое главное, уникальный набор полисахаридов, которые... Вот именно антиоксидантом обладают их эффектом, и иммуномодулирующим эффектом. Но на сегодняшний день, вот у нас детское население, я педиатр, у нас практически около 10% здоровых детей падает иммунитет. Отсюда у нас, конечно, идут и хронические заболевания в дальнейшем. Поэтому главное это иммунный статус. И вот наш кардицепс и эликсир феникс во флаконе, его так и называют иммунитет во флаконе. Так, ну и еще, значит, какое преимущество этой продукции, вот она у нас вся продукция на столе, всего 9 наименований продукции, в том, что кардицепс здесь используется компанией, кардицепс Синосис, он в три раза эффективнее кардицепса милитарей, который используют другие компании. Плюс, уже отмечено в фильме, что вот эта продукция, она создана по секретным рецептам, которые использовались еще в Тибете, в Китае, в, не знаю в каких годах до нашей эры, только императорам было возможно эта продукция. И они жили до 200 и более лет. А сейчас эта продукция доступна нам. Почему бы нам не воспользоваться этой продукцией для восстановления своего здоровья, оболожения и долголетия. Наш организм вообще генетически заложен, чтобы мы жили до 100 лет активной жизнью. А мы... Мы даже не можем порой дожить до пенсионного возраста, что очень печально. Поэтому эта продукция нам поможет быть надолго быть активными, здоровыми, ну и корпорация ФАХОВа делает все, чтобы мы были успешными. Здесь используются высокие нанотехнологии, и вот эти высокие технологии, секретные рецепты, вот эта лечебная эффективная способность вот этих грибов, высших грибов, все это вместе, конечно, создало все предпосылки, что эта продукция работает на 100%. Она оказывает и главное еще ее преимущество в том, что компания создала программу, то есть это системные препараты. Если мы возьмем любой из этих продуктов, они все обладают три, три единым действием. То есть и регуляцией, и очищением организма, и восстановлением. То есть они все имеют для того, чтобы клетки наши были здоровыми. Но я хочу сказать, что по тибетской медицине, что такое здоровье? Это что у нас? Это хорошая работа пищеварительного тракта, это чистые сосуды, и, конечно, чтобы наши клетки улыбались, были здоровыми, получали весь строительный материал и работали, выполняли свои функции. И вот эти 9 номинаций продукции, каждый, даже один, если взять, он все все это выполнит. А если это будет все в программе, у нас разработана компания программа полугодовая для восстановления здоровья, то это все поэтапно и быстрее приведет нас к точке здоровья. Но я хочу немножко остановиться на, на самой программе. Я сказала, что это регуляция очищения и восстановления. К регуляции относятся это эликсир феникс и капсула линжи. Эликсир феникс он содержит 75% кардицепса, о котором я сейчас только пела воды. Поэтому представьте, какое воздействие он оказывает на наш организм. То есть он запускает все процессы и самодиагностика, его еще называют сам знаю, и запускается процессы восстановления. Но процессы восстановления в организме, я хочу сказать, что когда Бог создавал наш организм, он же не бросил нас на произвол судьбы. У нас все заложено для того, чтобы мы были здоровыми. Но здоровье мы теряем, сами знаете почему. Это и стрессы, это питание, где сейчас очень много и консервантов, и красителей, и гормонов, и все, что, все старается, получается, навредить нашему здоровью. Плюс инфекции. Инфекции просто, я не знаю, бактерии... Они без конца у нас мутируют, приспосабливаются к этим антибиотикам. И я сейчас замечаю, что многие дети, часто болеющие, они просто уже не реагируют на эти антибиотики. Почему? Потому что они уже приспособились к этим. А сейчас уже в наш современный век все антибиотики, теинамы, мирокинемы, они очень дорогие. Они не, ну, недоступны для нашего населения, они только могут использоваться на высокотехнологическом уровне. Да, нашими большими клиниками. А что будет делать остальной народ и наши дети? Об этом, конечно, умалчивается. Поэтому, я думаю, будем заботиться о наших детях, о своем здоровье, о своих внуках. Будем поднимать иммунитет, да, и восстанавливать свое здоровье. Так, ну и капсулу линжин. Капсула линжин мы называем капсулами долголетия. Это, значит, в основном, конечно, это сухой продукт, капсулы, там 75% это грипп, линджи и 25% сухого кордицепса. Называемые не зверомозговыми капсулами, потому что они оказывают благоприятное действие на работу центральной нервной системы, на работу спинного мозга. Поэтому у нас в компании очень много результатов именно по заболеваниям перенесенного инсульта, очень много результатов после когда ставили диагноз спинномозговые грыжи Вот эта продукция Плюс фарадотерапевтические пояса Просто делали чудеса Если люди были прикованы к постели То сейчас они активными являются партнерами И работают в нашей компании И просто благодаря тех спонсоров Которые их сюда пригласили К серии очистки Относится 5 препаратов Почему? Потому что очистить нам надо Очень многое Это и кишечник Который у нас Забиваются и каловыми завалами, и вредные газы, и там все продукты, которые не всасываются, плохо перевариваются при ферментативной недостаточности. Это нужно почистить и сосуды. Вот представьте, сейчас у нас получается очень много, даже помолодели, такие заболевания, как инсульты, инфаркты. Очень обидно, когда уходят молодые люди, а причина только в том, что сосуды узкие, забитых, и липидами, и холестеринами муляшками, и тромбами. То есть сам головной мозг и основной, и сердце не получает э, должного питания, где-то какой-то стресс-пазм, и все, это смертельный результат. А это сделает хорошо наше Сойчинфу. Сойчинфу – это продукт, который получил разработчик на ЮДЖИ, который руководит научно-исследовательским институтом. Он получил премию Штейна. Аналогов этому продукту нет. Он очень мягко чистит наши сосуды, не отрывает тромбу, он лизирует их слой за слоем, все убирает бляшки. Сосуды становятся молодыми, эластичными. Если даже какой-то стресс у человека, без него нам никак не обойтись, то человек он выживет. Так, ну еще что у нас относится к очищению? Ну, к очищению относится, конечно, это эликсир сальцин. Он очень мощный препарат, который очищает, работает не только на уровне желудочно-кишечного тракта, он восстанавливает слизистые, эрозии, трещины, всю работу, и ферматотину, и, и перистальтику, и все, но он еще очень хорошо чистит межклеточное пространство, внутриклеточное пространство. Он выводит все токсины, радионуклеиды. Вот эти свободные радикалы, о которых очень много сейчас говорят, которые портят наше здоровье, иммунитет, и развивают такие, как хроническая усталость. У нас появился сейчас такой диагноз. И очень хорошо действует при онкологии, ну и вообще работу улучшает поджелудочные железы. И вот он при раке поджелудочной железы, наверное, единственный продукт из всех, я говорю, не то, что там, с нашей лечебной точки зрения, который может помочь при непрозе поджелудочной железы. А чаще всего при некрозе у нас поджелудочной железы на фоне алкогольной интоксикации других заболеваний. Это смертельный случай. Поэтому, эликсир фенис, любые отравления даже детям можно давать. Мало ли какие мы отравимся грибами, арбузами, там, еще чем-то. Это будет наша, скорая наша помощь. Так, на уровне кишечника также действует гаоценка. Но это стройная стеграция. его любят э, женщины, которые хотят построить, потому что он очень, он не всасывается, он работает только на уровне кишечника. Здесь идет в составе конжак и высокоплотное волокно, которое увеличивается при приеме внутрь в несколько раз, и он как губа все каловые завалы очищает, разбивает, все на себя всасывает, всасывает, аксорбирует и выводит. Поэтому это очень хороший продукт, когда люди страдают заборами, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, когда есть угроза непроходимости кишечника и оперативного вмешательства. Вот это все проблемы он, конечно же, решит. Так, о чем я еще не сказала? Чай-лювей. Чай-лювей. И вот чай увей мы уже подключаем на уровне регуляции. Вот этот единственный продукт, который... Рецептура еще идет с императорских времен, он обладает очень, ну тоже это единым действием, и его ну, партнеры наши очень любят, потому что только начинают они этот продукт принимать, уже начинают уходить отеки, гипертония у них, говорят, я только начала пить тугача, у меня уже давление снизилось. То есть он слабым очагодным действием обладает, но он не теряемый, все то необходимое, и все микроэлементы, которые при мочегонных препаратах применяются. Все это сохраняется и в то же время очищаются все сосуды, лимфа, межклеточные пространства. То есть все токсины выводятся, и это же какой оздоровительный эффект идет на наш организм. И третье это восстановление. Восстановление относится эликсир, три драгоценности и эм, витаминно-минеральный комплекс, Кальциогай, ну мы его называем кальций. Алексей драгоценности, он создан на основе феникса. Но представьте себе, там 85% кородицепса, то есть какой силой и мощной он еще более обладает, да? И плюс там экстрадортных муравьев. Поэтому это получился продукт вот именно для хронических заболеваний. Ну как мощная артиллерия справляется с такими грозными заболеваниями, как сахарный диабет, ревматоидный артрит ревматизм, системная красная волчанка, то есть со всеми системными заболеваниями, которые не подвластны нашей традиционной медицине. Поэтому многие, кто принимал этот продукт, у нас у, у партнеров есть и системная красная волчанка. Спасибо большое. Хочу сказать, что у нас есть Партнеры системной красной волчанкой. Системная красная волчанка, женщина, ушла от гормонов, что очень сложно. Вот когда я в медицине, и мы работали когда в гематологии, очень сложно уйти от гормонов. Постоянно идет возврат обострений заболеваний. Она смогла уйти от гормонов, гормона гормонозависимая, и это здорово. Эта продукция очень здорово помогает, Вот это доказательство, то, что эта продукция 100% работает. Ну, по продукции мы уже все вроде сказали. То есть вот эти 9 наименований продукции, всего 9, которые творят чудеса. И я хочу сказать, что вот за 12 лет компании накопился большой, конечно, опыт применения этой продукции. Но вы заметите, что вот эти 9 наименований как было, так они и остались. То есть до того они мощно работают на восстановлении здоровья что у меня тут уже больше просто нечего, да? И только сейчас компания ФАГО делает только все то, чтобы усилить это действие продукции, то есть вся другая наша продукция, и сейчас наработки все научно-исследовательские институты идут для того, чтобы усилить это действие, улучшить микроциркуляцию, наладить значит, энергию по энергетическим каналам, чтобы все это быстро доходило до клеток, потому что наши клетки, они же оболаживаются, у них же есть свой период жизни. И поэтому, как китайцы говорят, что мы убираем больные клетки, восстанавливаем здоровые, и мы становимся здоровыми. И вот в 17-м 17 году, я уже так прибыль быстро бежит, биоэнергомассажер наш вышел. В а, 18-м 18 году. Вот вышел, вы меня слышите так? Да, вышел замечательный продукт, биоэнергомассажер. Биоэнергомассажер это, конечно, высокотехнологический продукт как раз для очищения меридиала. Меридиала, по которым циркулирует наша энергия жизни. Вот этот, эти каналы, они как раз осуществляют и движение крови по всему нашему организму, и связь нервной системы, и нервной системе, и вот этой энергии ко всем внутренним органам. И поэтому вот этот биоэнергомассажер -био -энерго очень прост. В употреблении он создан конкретно для семейного пользования. Его плюс еще в том, что мы вроде биоэнергомассажер. Энергос, нас сразу это смущает, да? Вот если в медицине мы пользуемся, значит, этими, этими приборами, они высокочастотные, они некоторым показаны, другим противопоказаны. Некоторые могут, в острых заболеваниях их нельзя. То этот биоэнергомассажер, мы его подключаем 220 вольт, а на выходе всего 8 вольт. Это напряжение нашей биоэнергетики клеток. И поэтому наши клетки их воспринимают как собственную энергию. И активизируются клетки, которые спят, не работают. То есть вот какой получается мощный оздоровительный эффект. Здесь можно делать и самомассаж. И вот этот биоэнергомассажер, он включает в себя, вот если мы его делаем, мы как будто получаем 4 процедуры одновременно. Это и рефлексотерапия, это моксотерапия, это вакуумный массаж и прижигание. Вот представьте себе, мы одновременно сможем это все принимать. Вот даже и рефлексотерапию, и то я отлично опасаюсь. Во-первых, какой специалист попадется, во-вторых, это болезненно, я отлично боюсь. А это абсолютно безопасный, безболезненный, комфортный. Приятный массажер. Если кто пробовал его, они все, конечно, влюбились первого раза в него с первого раза. Противопоказаний очень мало. Это в основном там идет тяжелая онкология, инфекционные заболевания, психические заболевания. Ну и инфекционные заболевания только в острый период. Там очень мало противопоказаний, а пользы очень много. Есть даже можно делать самомассаж. И китайские представители нас уже обучали базовому массажу на этом энергомассажере и собираются обучать нас дальше, уже продвинутым методикам. Вот как, значит, наша компания и президент компании заботится о том, чтобы мы могли все это применять в жизнь. Поэтому, так, ну еще кроме, значит, вот этих всех продуктов, я вам сказала, очень много другой продукции. Я очень кратко только скажу, что продукция идет и для омоложения, для красоты, для личного пользования. Сейчас вышел еще, значит, Beauty Device, который работает совместно с омолаживающей сывороткой. Это вообще замечательная сыворотка. Нам ее презентовала сама разработчица. Она выглядела на 30, я не знаю, лет буквально. Я когда смотрел ее ручки, получал от нее подарок сыворотку. Она задавала вопросы. Я просто удивилась, какая у нее вот подростковая нежная кожа прямо на руках. И вот сейчас у нас вышел Beauty Device, который вместе с работой сыворотки омолаживает лицо, подтягивает это все. И вот если даже одна сыворотка, если вы ее в течение года ей попользуетесь, да, то вы можете омолодиться на 10 лет за год. А если это бью, будет с бьютидвайсом, представьте, какие мы будем молодые, красивые. Единственное, что нужно пользоваться и не лениться. Ну что, в преддверии дня медицинского работника я вижу здесь очень много медицинских работников. Я поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. Я хочу, чтобы мы несли вот эту здоровье, да, нашу, как сказать, стратегию нашей корпорации в «Люди». Чтобы очень ну, многие люди чтобы знали об этой продукции. А мы иногда стесняемся да, говорить об этом, тем, тем, имеют у нас медицинских работников. Надо не стесняться, потому что на этом... Вот получается, на этой стороне весов стоит здоровье, во-первых, наших внуков, наших детей. Да? Мы уже себе стараемся, да, мы проживем сколько хотим. А что получат наши дети? Поэтому я вас призываю быть в корпорации ФОХОО, стать партнером, быть красивой, успешной, и мы вместе будем жить активно до 100 лет.